Казань утвердили проект размещения коммуникаций для Большого Зеленодольска. Эта инициатива предполагает расширение Казани в западном направлении. Соответствующее постановление правительства Республики Татарстан подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В документе речь идет о создании проекта планировки и проекта межевания территории для строительства системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения зоны, прилегающей к трассе «Казань-Зеленодольск». Первым этапом этого проекта является все-таки формирование транспортной инфраструктуры. Потому что пока эта транспортная структура полноценно не, не сформируется в проектном плане, а частично даже не будет реализована, то возможности для развития вот этой смычки между Зеленодольском и Казанью она будет идти таким неровным, я бы сказал, и стихийным образом. Концепция Большого Зеленодольска предполагает строительство жилых массивов вдоль оси трассы, связывающей Зеленодольск со столицей республики. Проект разделен на два этапа. Всего до 2030 года на 10 тысяч гектаров планируют возвести примерно 5,7 миллионов квадратных метров жилья. Строить будут как многоквартирные, так и индивидуальные дома. Вот эта связка между Казанью и Зеленодольском будет очень такой серьезной. Более того, сейчас же уже проектируется дублер Горьковскому шоссе, который пойдет ближе к Волге. То есть, ну, как бы вот эти все события, они приближают вот эту идею, что Казань и Зеленодольск постепенно начинают срастаться в единый такой двухъядерный центр казанской агломерации. Помимо этого, Большой Зеленодольск предполагает возведение 44 детсадов, 25 школ и 3 поликлиник. Строить новое жилье будут вдоль дорог. Для решения проблем с дорожными заторами разрабатывается проект по расширению Горьковского шоссе. Также прорабатывается возможность запустить электропоезда по маршруту Салават-Купере Новая тура. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.